Девятая часть решения задачи D13. Мы определили ударный импульс, силы, э, импульс ударной силы в точке D. Сейчас абсолютно аналогично мы определяем ударный импульс точки точке S. То есть применяем вот это уравнение, систему этих двух уравнений, сразу в проекции на оси координат. Ну, давайте сразу тоже запишем, Эту штуку давайте мы запишем э, рисунок, во-первых. То есть вот у нас положение до, до удара точки F. Вот так вот он у нас катится. То есть импульс у нас поступательное движение вот здесь заключен. это радиусы. Напоминаю, этот угол у нас альфа. Соответственно, у нас вот этот угол тоже альфа. Перпендикуляр. И после удара значит, что все то же самое, но теперь у нас импульс направлен в точке F. Он у нас направлен сюда. Вот это импульс до удара P0. А это импульс Pf после удара. Значит, здесь плечом импульса относительно точки f является вот эта высота, то есть вот это. Соответственно, это у нас, если r, то это у нас будет r синус альфа. Здесь у нас плечом силы является просто радиус. Теперь пишем, значит, изменение импульса, то есть p минус ПФ fx минус. P0X равняется импульс ударной силы мы тоже раскладываем, что вот здесь, вот здесь давайте изобразим его. Вот он, этот импульс, мы его раскладываем на два направления на s и на y. Вот эти sx и s y. Этот угол, напоминаю, у нас альфа. То есть равняется sfx. А PFY Y минус P0, Y равняется S, F, Y. Все, наша задача определить вот эти две координаты. Таким образом, мы задаем вот этот импульс точки F, задаем координатным способом. Значит, чему равняется P0, Y? У нас опять равняется нулю, потому что горизонтально направлена ось оси X. Напоминаю, вот это ось X, вот это ось Y. Далее. P0x равняется минус P0. Здесь у нас опять, что вот это перпендикуляр. Соответственно, вот это у нас какой угол? Вот это угол тот же самый. Альфа. То есть, импульс Pfx, то есть, вот эта составляющая, вот она, равняется чему? Минус э, mv. Мы обозначили эту скорость каким образом? V4 уже, да? где у нас вот эта скорость v4 минус mv4 минус mv4 умножить на синус альфа p0x э, равняется значит минус это у нас было mv3 минус м минус а у нас минус минус mv3 то есть минус mv3 равняется sf X. теперь здесь у нас соответственно что будет по оси Х МВ4, то есть вот эта составляющая в 4 с плюсом в 4 косинус альфа значит так, минус п 0 y равно 0, то есть равняется СФУ все, вот это у нас наша формула для вычисления момента Ударного импульса силы. Теперь, что у нас получается здесь? Здесь SFX чему равняется? MV4, MV3, я напомню, что V3 у нас равняется V2, где это при решении? Вот V3 равняется V2. А V2 равняется омега 2 умножить на R. Вот. А омега 2 мы уже вычисляли. Где оно тут? Эти вычисления. Вот омега 2 равняется... Где омега 2? Вот оно. Равняется 3.58. То есть V2 равняется омега 2 умножить на R. 3.58 умножить на R. То есть это у меня равняется. Вот это V3. Омега 2 умножить на R. То есть 3,58 умножить на 0,5. А здесь, соответственно, 500. Минус, что тут? 500 умножить на V4. У меня было равно, соответственно, омега-4 умножить на R. Омега-4 у меня равняется... 2,387. То есть, минус V4 равняется... Давайте тут формулу ладно, записываем. Минус M. Омега-4 умножить на R умножить на синус альфа. То есть 500 умножить на 2... Сколько там было? Я уже забыл. Омега-4. Омега-4, где оно у меня? Вот, оно равняется... 2,387 умножить на 0,5 умножить на синус 60. Это будет 0,866. 0,866. Все, вот эти вычисления проводим. И SFY, соответственно, также будет. Что у нас здесь получается? 500 на 0,5 это сколько? 250 на 3,58. 250 умножить на, умножить на 3,58 равняется 895. 895 минус. Здесь у нас 250 умножить на 238. 38 умножить на 0. 866 равняется. 515. 97 минус. 895 равняется. Минус. 379. Там минус 15, 515 чем-то равняется минус 300 с плюсом 379. То есть получается 379 ньютон на секунду. Я думаю, что мы и здесь ошибемся. С авторами разойдемся, точнее, но уже ошибки уже не будем искать особенно. То есть мв4 будет равняться чему у нас? МВ4, В4, вот это омега-4 умножить на r. На косинус альфа то есть мы выписываем вот эту величину 500 умножить на 238 умножить на 05 умножить на одну вторую то есть на 05 еще раз 500 умножить на вот эту штуку мы вычисляли интересно вычислять вычисляли но блин к сожалению не записали вот почему хорошо при вычислениях конечно записывать все промежуточные чтобы потом искать Ошибки умножить на 0,25 равняется 297,5. Равняется 297,5. То есть вот мы определили ударный импульс в точке F. То есть SF в координатном виде 379, 297 с половиной. Сравним SDS. F690 и 133. Эх, гуляй не хочу. Ну, не будем искать, ладно, арифметическую ошибку. В общем-то, вы поняли, как определить ударные импульсы сил с помощью что теорема об изменении импульса во время удара. То есть вот таким образом это применяется уже за точность вычислений в каждом случае. Вы можете поступить более разумно, чем я, и выписывать аккуратно, и проводить все промежуточные вычисления. То есть, вот все эти вычисления, которые я здесь, видите, вывожу с коленки, вы вот на чернеке, вы можете, естественно, вычислять более аккуратно. При этом, конечно же, вы, как и все остальные люди, не застрахованы от ошибок. На эти ошибки вам укажут ваши преподаватели, вы будете вот точно так же их искать сравнивайте например размерности правильно ли вы получили сравнивайте потом правильно ли вы получили там знаки при переносах и так далее то есть проверяйте все это внимательно вот здесь например я уверен что формула например по размерности верная то есть квадрат угловой скорости равен квадрату угловой умножить на какой то безразмерный коэффициент но вот вычисления вы видите естественно всегда бывают какие то ошибки тут минус там плюс тут запятую не так поставил поэтому это дело вполне житейское бытовое и Просто надо искать ошибки и их исправлять. Но сейчас, поскольку я все-таки не решаю контрольную, показываю пример решения. Давайте будем считать, что я правильно показал вам сам алгоритм применения вот этой теоремы. Если вы заметите ошибки в алгоритме, конечно, пишите. Ну, а уже вычисления тоже. Если вы обнаружите вот ошибку в ходе просмотрения, этого видеофрагмента. У нас есть такие, к счастью, такие внимательные слушатели. Пишите. Я с удовольствием исправлю эту ошибку. А сейчас мы давайте закончим все-таки с этой задачей. Вот, значит, у нас мы ответили вот на эти два вопроса. Вот этот и вот этот. Нам остался третий вопрос. То есть, нам теперь нужно вычислить вот все эти значения омега, которые мы вычислили. Так или иначе, вот они. Кстати, выписанные. Вот здесь вот они выписаны. Вот омега-1, омега-2 и так далее. Омега-3, но оно равно омега-2 и омега-4. Вот все это мы вычислили. Вот они. Все эти значения вычислили. Теперь нам нужно все то же самое с помощью теоремы Карно Напомню теорему Карно в общем виде. Вот она о чем говорит. Что существует во время значит, удара, существует что потерянные... Часть энергии может теряться, это зависит от коэффициента восстановления. Ну и вот, что у нас, как теорема Корно в частном случае, для абсолютно неупругого удара и для абсолютно упругого. Но В нашем случае мы будем применять, конечно, теорему карну для вот этого случая. Этот случай не наш. К сожалению, так было вообще красота. Ну вот с помощью этой теоремы мы сейчас будем в следующем фрагменте выражать все наши угловые скорости. Ну точнее, давайте посмотрим, а в силе нам надо выражать угловые скорости. То опять как все, бросимся выражать. А нам нужно только что проверить найденные выражения угловых скоростей цилиндра после ударов, а сто только ударные. То есть только ударные моменты. Это значит, что там у нас омега-1 и омега-4, по-моему. С помощью теоремы. Карно проверить, найденные выражения. То есть найти такие же выражения, но с применением теоремы Карно. Об этом давайте в следующем фрагменте.